В этом выпуске новостей из колес мы расскажем, какие из российских автозаводов, вопреки мощным санкциям и логистическим проблемам, продолжают выпускать автомобили. Ведь конвейеры Toyota, Nissan, а также петербургского завода Hyundai Motor SNG давно стоят. При этом другое предприятие, где делают корейцев Калининградский автотор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 Но пока газели и газоны откружаются дилером без мхатовских пауз. Из Ульяновска сведения приходят противоречивые. Совершенно точно, что УАЗ некоторое время стоял, но сейчас снова выдает Хантеры и Патриоты. Правда, без модных автоматических коробок, но выдает. КАМАЗ однозначно сократит объемы выпуска. Причем пессимистичный сценарий, описанный президентом Татарстана Рустамом Минихановым, это минус 40%. Если все пойдет по наихудшему варианту, то в простой уйдут до 15 тысяч работников, а рабочая неделя станет неполной. На прошлой неделе мы рассказывали, как встали почти все иностранные шинные заводы. Теперь список приостановленных пополнил Липецкий завод компании «Йокогама». Сообщил об этом не кто-нибудь, а губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, сложности возникли с доставкой материалов из-за рубежа. Итого, из-за всех иностранцев держится только Nokia. Финская компания неоднократно заявляла, что не намерена закрывать завод в Ленинградской области. Однако на днях главный офис объявил, что использует все возможности для наращивания производства в Финляндии и США. Продолжая оперировать фабрикой в России, Нокиан хочет быть уверена, что будет ей управлять и в будущем. Однако инвестиции в Россию остановлены.